Суворов на маневрах. Император Павел, большой поклонник прусской муштры, вел в русской армии новую форму, которая включала в себя крайне неудобный прусский мундир, букли, парик, который требовал постоянного напудривания. И вот на один из маневров приходит полк, во главе которого находился Александр Васильевич Суворов. Полк, одетый старую Екатерининскую форму. Увидев это, Павел попенял Суворов, сказав, «Ах, Александр Васильевич, что это ваши солдаты по-прежнему в старой форме?» На что Суворов, который тоже был всегда истерный язык, ответил, «Ваше величество, букли не пушки, пудра не порох, коса не тесак, а я не прусак, а истинный русак», за что, естественно, тут же был отправлен в отставку. Oh,